Приветствую на канале Шарабара. Немножко продолжим тему предыдущего видео. Щит предназначен для блокирования либо отведения ударов противника и посредством этого защиты бойца от ранений. Он представляет собой плоскую или выгнутую поверхность. Внешняя его сторона может нести изображения, знаки принадлежности к роду или военному союзу. Для защиты края от боковых рубящих ударов торцы щита часто украшаются кожаными или металлическими полосами, а также эти края загибают. Несмотря на постоянное совершенствование защитного доспеха, щит не переставал использоваться вплоть до появления огнестрельного оружия. В первую очередь это связано с тем, что доспехи не могли выдержать прямого попадания оружия. Однако, даже если такой удар выдерживался, то есть это мы говорим про латные доспехи, разумеется, в силу удара гасило защитное покрытие и само тело человека. Объясняю. Таким образом. В латных доспехах удавалось избегать ран, но солдат мог получить гематому, переломы и прочие травмы. Поэтому возникала необходимость использования такой защиты, которая обогасила силу удара оружия на некотором расстоянии от человека, тем самым защищая его от сопутствующих повреждений. Добавок к этому, щит может применяться и при проведении атаки, так как находится в руке и обладает достаточной подвижностью. Существует два способа захвата воином щита, два вида крепления. При первом креплении руку продевают через крепежные ремни и прямая рука идет параллельно плоскости щита. Это характерно для больших средневековых щитов, которые могли закрыть полностью корпус владельца. Такое крепление называется таргет. Второе крепление выглядит в форме рукояти, которую обхватывает кулак. Если используется рукоять, то для защиты руки выемка под ручку часто закрывается умбоном. В таком случае прямая рука идет перпендикулярно. На плоскости щита. Такой охват используется в кулачных щитах. Также есть щиты, которые комбинируют оба типа крепления. Для этого у них установлено три петли. Одна в центре щита и две других по бокам от нее. Для облегчения переноски может использоваться плечевой ремень. Для ношения щита на шее или на плече через голову. Ремень удобен тем, что на марше щит не надо нести в руке, а в бою он дает возможность действовать двуручным оружием. Основным материалом производства щитов были дерево, обтянутое кожей, иногда использовались бронзовые накладки, в ранних щитах применялись металлические умбоны и металлические полосы для усиления щита и гвозди, изредка встречались металлические щиты. Как указывает Вендерин Бёрхайм, Первые щиты средневекового общества, например, у германцев, были весьма просты. В общем виде они походили на щиты, применявшиеся в римских легионах, но при четырехугольной форме были менее выгнуты. Сделанные из ивовых прутьев, они обтягивались мехом. Щиты во времена Карла Великого были большей частью из дерева, обтянутого кожей и усиленного железными полосами. Хочу сказать, что несмотря на огромное разнообразие форм, устройства и расцветок, исторические щиты можно условно разделить на 4 категории. Легкие щиты, маленькие, обычные и большие, стационарные. Предлагаю рассмотреть каждый из них. Легкие щиты. Историю щитов, предположительно, следует начинать с древнего Египта. Одни из первых изображений воинов, вооруженных щитом, находятся на рельефах Рамесеума, это поминальный храм фараона Рамзеса II, который жил в 13 веке до нашей эры. Такие щиты часто представляли собой плетеный из прутьев в каркас, обтянутый кожей. Прочности их хватало, чтобы отражать легкие дротики и удары простейшего холодного оружия, так как прутья и кожа пружинили и не поддавались снаряду, или оружие пробивало щит, но застревало в нем. К категории защитного снаряжения относится, к примеру, греческая пелта, она в форме полумесяца. Его применяла как основное средство защиты легкая пехота в Древней Греции, которая использовалась в качестве застрельщиков, метавших дротики в первую линию врага. Этот тип щита имеет зажим для руки в центре и ремешок для носки. Некоторые щиты были обтянуты шкурой с шерстью, как часто делали в Африке, или имели набивку из шерсти между самим щитом и наружным чехлом, как у равнинных индейцев. Это повышало его амортизирующее качество. Размеры легкого щита могли быть разными. Иногда они закрывали воина от щеки и до колена, но чаще всего диаметр не превышал 70 см, а вес был порядка полукилограмма. Кожаные щиты не всегда имели каркас из прутев. Это мог быть просто круг из толстой, специально выделенной, ороговевшей сырой кожи, которая не только выдерживала удара холодным оружием, но и могла отразить камень из прощи. Щит мог изготавливаться из абсолютно любых подручных материалов. Пример. Японский тинбэ сделан из панциря морской черепахи. Щиты могли иметь и некоторые усовершенствования. Так апачи прикрепляли на своих щитах зеркала для ослепления противника. Африканцы же с внутренней стороны щита могли помещать набор метательных клинков. Маленькие щиты. Обычно они от 40 до 70 сантиметров в диаметре. Они сравнительно легкие, от 1 до 2,5 килограмм предназначена для отражения в первую очередь ударного ручного оружия, в том числе и тяжелого. Маленький щит делался из прочного дерева, обтягивался кожей и оковывался железом по краю. Были и полностью железные щиты. Кроме того, они могли быть плоскими или иметь вид полусферы. Конфигурация чаще всего была круглой, однако мог быть и прямоугольным, и треугольным, и содержать некоторые усовершенствования, типа выреза для копья. Закрепляли его неподвижно, с левой стороны. Его основным предназначением в таком случае было отводить в сторону удар копья. Обычные щиты для всех щитов данного типа характерны приблизительно одинаковые размеры, то есть это 45-55 сантиметров. Такие щиты собирались из массивных железных деталей, дерева и кожи, а иногда целиком оковывались бронзой между прочим. И весили они до 10 килограмм, не самые легкие. Кроме этого для всех этих щитов характерен локтевой хват. Помимо обычной ручки с петлями под локоть и кисть, которая использовалась в бою, они, будучи для одной руки часто слишком тяжелыми, снабжались ремнем, перебрасывающимся через плечо. Так делалось при долгих переходах. К этой категории относятся тяжелые деревянные щиты викингов, к примеру, бронзовые щиты греческих гоплитов, деревянные римских легионеров и щиты русских воинов. Длинные менталевидные щиты в средневековье тоже относятся к данной категории и большие стационарные щиты. Эту разновидность щитов очень трудно как-то обозначить по весу и форме, так как и вес и форма могли быть любыми. Сделаны они могли быть из-за разнообразных материалов, начиная от ивовых прутьев и заканчивая сталью. Ручки для переноски и подвески самые разнообразные, потому что в бою такой щит в руках не держали. Способ разворачивания данного щита во время боя был различным. В основном данный щит носили Специальные люди, щитоносцы. Как правило, они не участвовали в бою, и их задачей являлось перемещение щита на нужные участки поля боя. Щитоносцы переносили его либо на креплениях, которые находились по бокам щита, но подобное было возможно лишь до боя, если щит использовался для создания дополнительной стационарной линии обороны, либо сами прятались за ним и держали его за ручки, которые находились с тыльной стороны. Аналогичную миссию выполнял и применявшийся генуэзскими стрелками щит повезо, служивший одновременно и защитой от стрел и подпоркой для арбалета. В 16 веке производились и цельно цельнометаллические противопольные щиты, но их вес достигал от 12 и до 20 килограмм, что не слишком-то мало. Бывали щиты, которые переносились не одним щитоносцем. В таком случае щит переходил уже в разряд средств коллективной защиты, их называли мантилетами. Наиболее оригинальными были ассирийские щиты, снабженные козырьком. Они защищали от обстрела не только спереди, но и частично сверху. Щитоносцы же вели наблюдения через смотровые щели. Рассмотрим теперь щиты по их форме. Круглая – это универсальная категория щитов, оптимально сочетающих ширину формы и средний вес, что позволяло быстро отражать удары, нанесенные с любой стороны. Такой щит был дополнительно усилен стальной обивкой и прочным умбоном, выгнутой стальной пластиной, на которую старались принять удар, и который превратил его в серьезную преграду не только для колющих, но и для рубящих ударов. Щит был выпуклым, и оружие соскальзывало с него. Изнутри он имел ременные петли. За одну щит держали, другую надевали на плечо. Однако при этом более чем вдвое увеличивался и вес щита, что требовало от его владельца недюжинной силы. Позже стали употреблять недолевидные щиты, закрывавшие почти все тело от подбородка до колен. Пешие воины могли воткнуть их в землю и опереть о них копье, создавая непреодолимую преграду для врага. Затем появились щиты треугольные, трапециевидные, прямоугольные, а иногда с фигурным вырезом для копья. Обычно они были двухскатные, хорошо прилегавшие к телу. У древних греков были распространены самые различные формы щитов. но на Вооружение гоплитов, это воины тяжелой греческой пехоты, и они составляли костяк армии. Так вот, у этих самых гоплитов преобладали широкие круглые щиты. В Древней Греции, павшего в бою воинов, выносили с поля битвы на его щите. Таким образом, боевой щит приобретал как бы и ритуальный такой смысл. В римской армии также были различные формы щитов, но особенную популярность приобрели выпуклые щиты в виде прямоугольника. Именно с их помощью римляне делали свою знаменитую черепаху. Щиты скандинавского типа с 9 по XI века были круглыми. Диаметр их варьировался в большом диапазоне от 65 до 90 см. Скандинавы делали свои щиты из сосновых, ясеневых, кленовых, липовых, дубовых досок в зависимости от того, какие породы дерева преобладали в конкретной местности. Наибольшее предпочтение отдавалось щитам, выполненным из ясеня или дуба по причине прочности этих пород либо липы, которая была значительно легче. Толщина щитов зависела от породы дерева и могла составлять 6 или 12 миллиметров. Древнейшие русские щиты имели круглую форму. Собирались они из деревянных досок и снабжались полушаровидным или сфероконическим кованым убоном. С 11 века распространились миндалевидные щиты, которые сразу стали весьма популярны среди конников, поскольку хорошо закрывали всадник от подбородка и до колен, чего круглые щиты обеспечить не могли, несмотря на свои внушительные размеры. В конце 12-го начале 13 веков, в связи с усилением защиты лица, верхние края миндалевидных щитов начинают по постепенно утрачивать свою закругленную форму и становятся все более прямыми. Очертаниями приближаясь к треугольнику, щиты стали несколько меньше по размерам и заметно облегчились, так что ими стало возможно не только пассивно закрываться, но и манипулировать, подставляя под удары. Это связано с посадкой на коне. Плавный нижний изгиб давал возможность всаднику как с правой, так и с левой стороны прикрыть часть торса и бедро, не задевая при этом холку коня. С таким щитом уже можно было свободно фехтовать, подставляя его под удары на любую сторону головы головы от лошади и самому наносить их. Если воин уставал работать мечом одной рукой, он мог забросить щит на ремня за спину и взять рукоять обеими руками. Хорошие доспехи позволяли это сделать, не рискуя потерять ногу или руку. Треугольные щиты. В армии Киевской Руси широко распространены были также щиты треугольной формы. Ими не только вооружались русские витязи, их устанавливали также на бортах русских лодок, ладьях, для защиты от вражеских стрел и копий. Еще одним видом щита был гуляй-город. Это полевое подвижное укрепление из деревянных щитов с прорезанными в них бойницами, применявшиеся русскими войсками в 16 веке. Их перевозили за войсками в обозе, который назывался градобосс. При расположении войск лагерем из щитов гуляй-города собирались также различные укрепления стены и башни. При атаке крепостей, укрытия и штурмовые сооружения. Щиты скрепляли деревянными, железными и веревочными связями и обмазывали глиной. Треугольные щиты можно встретить и в средневековых рыцарей эпохи крестовых походов. У рыцарства щиты являлись составной частью дворянских гербов. Что могу сказать? Вот и видосику конец. Жми пиши, ставь, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До скорых встреч!